Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео, которое я не планировал сегодня снимать, но ситуация действительно срочная, поэтому я выхожу на связь снова. Хотя на улице уже практически ночь. Это график хешрейта биткоина и как мы видим он начал падать и видимо падение хешрейта может продолжиться. Падение хешрейта привело к тому, что биткоин и альткоины начали падать. Биткоин сегодня упал до 43 тысяч долларов всего лишь за один час. Альткоины же в свою очередь теряют мир минимум 5 процентов своей стоимости на протяжении одного часа и похоже что это еще не конец что же произошло давай сначала вспомним события в китае в сентябре 2021 года ведь именно они привели к тому что мы видим сегодня китай тогда запретил майнинг биткоина что привело к массовому исходу майнеров из этой страны в результате этого исхода казахстан неожиданно вышел на второе место в мире по добыче биткоина после соединенных штатов 18 майнинга биткоина приходилось именно на эту страну никто тогда не воспринимал это как потенциальную угрозу наоборот все радовались что казахстан оказался таким продвинутым но оказалось что это было угрозой я не хочу задевать тему массовых волнений в стране потому что не хочу обсуждать политику но по секрету скажу что я уважаю казахский народ красавцы вообще мое дело криптовалюта а не политические разборки политика разъединяет людей а вот криптовалюта собирает единомышленников большой сплоченные сообщества как наш канал поэтому я буду говорить о последствиях для криптовалюты из-за происходящих в казахстане событий ситуация зашла так далеко что властям пришлось объявлять режим чрезвычайного положения это означает массовое отключение интернета в стране что конечно же приведет к остановке биткоин майнеров потому что они без интернета не могут работать следовательно хэшрейд биткоина падает а цена вслед за ним и мы уже видим последствия этого майнинговые центры в казахстане теряет от 2 до 82 процентов мощности изучи эту таблицу больше всех пострадал пул One t хэш который потерял 82% хешрейта. Жесть. На этой карте мы видим визуализацию биткоин-майнинга в мире. Интенсивность цвета показывает важность той или иной страны в поддержании работоспособности сети биткоина. И как мы видим, важнейшей страной для биткоина сейчас является Соединенные Штаты Америки. После уже Казахстан, а на третьем месте Российская Федерация. Аналитический сервис BitMix Research предупреждает, что беспорядки в Казахстане могут привести к снижению хешрейта биткоина и в дальнейшем из-за нестабильной обстановки в Казахстане майнеры начнут покидать страну, где не работает интернет. Как майнить биткоин без интернета? Никак. Вообще в Казахстане происходит какая-то полнейшая жесть. По-моему даже у нас такого не происходило в свое время, но я могу ошибаться. Однако паниковать нам, биткоин холдерам, ни в коем случае не стоит. Давай вспомним какие-то Китай обвалил хешрейт биткоина вот это падение было спровоцировано китаем и исходом майнеров из этой страны что мы видели потом практически v-образное восстановление хэшрейта. понадобилось около четырех месяцев для того чтобы полностью восстановить все это падение которое спровоцировал китай и люди которые не побоялись вот здесь покупать получили неплохие прибыли мне кажется, что и эти события в Казахстане имеют краткосрочное влияние на биткоин и его цену. По индикатору CPR мы видим еще две цели внизу. Одна на отметке около 42 тысяч долларов, а вторая на отметке около 39 тысяч долларов. Даже если ситуация в Казахстане приведет к падению к этим целям, я с радостью это приму как отличную возможность. Ведь даже после китайского обвала биткоина и хешрейта понадобилось всего 4 месяца, чтобы восстановиться, и эти Четыре месяца принесли хорошие прибыли тем, кто не побоялся. А меня зовут Богатейший Ди, это было быстрое включение насчет ситуации в Казахстане и как она влияет на биткоин. Увидимся завтра.